Универ приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Адель Шемилова Сегодня в выпуске. Даже роботы играют в футбол. В набережной Челнинском институте КФУ прошла ночь науки. Для чего ученые КФУ исследуют черную смерть? Коротко о визитах, которые прошли в Казанском федеральном университете, расскажет наш корреспондент. Бульшат Гафуров провел встречу с президентом Алматы Менеджмент Юниверсити. Данный визит стал возможен благодаря проведению в КФУ международной научно-практической конференции «Современные бизнес-школы в эпоху прерывных технологий. КФУ и Алматы Менеджмент Юниверсити давно и успешно сотрудничают как в науке, так и в образовании. В соответствии с подписанным соглашением студенты вузов имеют право участвовать в обменных программах. В КФУ состоялся визит руководителя Московского отделения Немецкой службы академических обменов. Целью визита стало обсуждение дальнейшего участия университета в стипендиальных программах Немецкой службы академических обменов. Реализация проектов будет продолжена совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан для прохождения научно-исследовательской стажировки в университетах Германии. Адалья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Самое обсуждаемое событие этого лета, конечно же, чемпионат мира по футболу. А если, к примеру, представить, что в футбол будут играть не люди, а роботы, будет ли больше побед в этом случае? Анна Глазунова побывала на таком матче. Смотрим.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 В набережной Челнинском институте КФУ состоялось открытие фестиваля «Ночь науки». Это уникальный проект Казанского федерального университета, посвященный науке, где гостям представляются возможные этапы научных направлений в новом необычном ключе. На площади перед инжиниринговым центром Казанского федерального университета прошла «Ночь науки». На церемонии открытия выступил директор набережно Челнинского института КФУ Махмуд Ганеев, подчеркнув значимость прошедшего мероприятия для всего города. В связи с началом в этот же день чемпионата мира по футболу организаторами был подготовлен оригинальный формат открытия мероприятия. Вместо традиционного разрезания красной ленты был забит символический гол в ворота, что ознаменовало открытие «Ночь науки-2018». Экскурсии в мир научных экспериментов, история английских церемоний, путешествия в мир криминалистики и химические опыты – это лишь малая часть всего, что запомнилось юным участникам фестиваля. Адель Шемилова, Универньюз. Магистр КФУ модернизировал уникальный спектрометр. Прибор предназначен для измерения на магничности веществ. Как изменился спектрометр, вы узнаете в следующем сюжете.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 в дальнейших планах специалисты написать программное обеспечение для смартфонов. Оно позволит дистанционно управлять спектрометром в полевых условиях. Артем Тупичкин, Универньюз. Ученые из КФУ совместно с немецкими коллегами изучили ДНК возбудителя чумы и захоронение срубной культуры, расположенных в Самарской области. Подробности далее.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 К сожалению, порой случается так, что информация становится фейком, Есть информацию воспринимать поверхностно по заголовкам. Диана Шилова, Универньюз. Во время чемпионата мира по футболу в Казани стоит спортивная эйфория. Нам удалось пообщаться с иностранными гостями и узнать их впечатления о проходящем чемпионате. Смотрим. Одно из главных событий этого года, чемпионат мира по футболу, проходит в 10 городах России. Ряд матчей принимает и Казань. Здесь проводятся 6 матчей. Футбольные фанаты из разных стран посещают самые интересные места нашего города. На главной улице столицы иностранные гости поделились своими впечатлениями от города. Well, think, yeah. Помимо главного места фанатов Казань-арена обустроена фан-зона у Чаши. Там проходят концерты и трансляции матчей, которые можно посмотреть на больших экранах. Анна Глазунова, Ильсина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы узнавать обо всех событиях первыми. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч.